Пришел я в темную долину, точнее переход у меня был с проводником и решил я узнать, что здесь в темной долине я найду в этих схронах. Схронов, как мы видим, очень много. Все я купил их у Ашота, он понятия не имеет, что в них лежит. Мне просто стало интересно узнать, какой лут я могу найти в моде Чистого Неба, называется он Холодная Кровь. Он... Он... Интересный мод. Но тем не менее, я пришел в темную долину, выкупил все, получается, тайники и решил узнать, и верных, товарищи, что получится у меня в итоге. Так, сейчас видите, я Кто пришел, выделил, получается, поменял, дядьки Яру, выложил все, крето. что у меня было, оставил аптечки чуть-чуть и так далее. И сейчас пойду в данный момент собирать и лут которые я нашел, Оста... точнее купил здесь. Мне просто стало интересно, что я могу получить тут. Взял экзоскелет, потому что не буду переходить на базу, тудым-сюдым, чтобы не таскать и потом не разбираться, что было, чего не было. Взял просто экзоскелет, одел и сейчас пойду в данный момент собирать ближайшие линейки. По мере прохождения я покажу, покажу вам, что я найду и так далее. Так что советую подписаться на мой канал. Будет очень много интересных видео. Ну, если тебе не жалко, поддержи меня лайком, можешь комментарием. Я оценю полностью. В втором тайнике я нашел, получается, АКМ-107 Тактик. Это я снял с наемников. И нашел флешку, которая понадобится дядке Яру, я так понимаю. Но так как она для штурмовых винтовок, скорее всего, не дядке Яру, а другому. Два пистолета и две винтовки. Обманулась, дорогие друзья. Нашел две флешки, которые мы можем продать. То есть... Тайник нас полностью окупает. И винтовку АКМ-107. Следуем до следующего тайника. Вот еще один нашел рядом с базой. 10 снарядов для РПГ. 8 снарядов для винтон, винтовок НАТО. И 7 снарядов для ВОК-25. То есть для российских винтовок забираю все это. Рядом трупы, я с них сниму, но это как бы считаться не будет. Я их просто осматриваю, мало ли у них выскочат дополнительное место схронов, чтобы я их посетил сразу, поэтому я их решил... Да, вот как я вижу, один схрон выскочил сразу. Я просто осмотрел трупы и пойду сейчас до следующего схрона. Еще один схрон. Сейчас я хочу посмотреть, что в нем. В нем я нашел РГ-6, это, получается, подствольные снаряды, у нас идут ВОГ-25, Забирать 10 подствольных снарядов, и получается артефакт Медуза. В конце я, конечно, подведу итоги, я забираю просто сейчас, а потом в конце я произведу итоги полностью, что я нашел здесь. На базе я не стал сразу обыскивать, решил пойти дальние, обыскать для этого, сделал зуб. и пошел собирать все схроны, которые я вижу на своей карте. Просто стало интересно, что можно найти в этих схронах, чтобы не покупать. Потому что у торговцев нет таких предложений. Дошел до следующего под цистерну. Сейчас будем смотреть, что тут. 5 аптечек, пистолет, подстволь... подствольник для винтового окната и 7 гранат. Забираем все. В следующем в схроне я нашел 5 простых аптечек, опять же пистолет, 5 противорадиационных препаратов, 2 хвоста получается, кошки и 3 копыта. Забираем. То и идем к следующему схрону. В следующем в схроне я нашел очень интересные патроны: 7,62-51 НАТО. 30 штук, потом 60, 5 гранат и 60 патронов 7,62 на 39. Забираю с этого схрона и иду к следующему схрону. В следующем я в схроне нашел модифицированную винтовку. LR 300 ML. Я ее забираю. Две флешки. Одна флешка с данными о дульном тормозе для снайперских винтовок. Вот это я про что я говорил, дядьки Яру. А вторая модификация орудь, оружия. И три патрона. Забираем и идем до следующего схрона. В следующем схроне я нашел один патрон для вала, винтореза своего. 10 патронов калибра 127 на 99 Это для какой-то крупнокалиберной видать, винтовки. И нашел, получается, кольт. Если так правильно говорить, что это кольт. Пойду сейчас за следующего схрона и посмотрим, что я найду я там. В следующем ящике я нашел очень хорошую интересную винтовку. Она называется... Называется так М20, если сокращенным. И к ней патроны. Забираю винтовку, флешка о модификации СВУ, СВД, оптический прицел СПСО1. И 10 патронов я так понимаю, к этой самой винтовке. Этот ящик оказывался на вышке. Так, надо подхилиться чуть-чуть. А еще перебинтоваться. Тут я нашел артефакты, у меня есть еще один тайник он находится. На самой базе свободы, но конкретное пон... Так, написано. Сейф на базе свободы. В трехэтажке на базе. Что-то поджигает искателя хороших оборов. Ну то есть, интересный сейф на в трехэтажке. Вот я и хочу зайти и посмотреть, что же это за сейф такой интересный. Тут везде радиация, поэтому у меня три выверта одеты. Ну и как бы. Гравий я делал для того, чтобы переносимый вес. Поменял место, чтобы побыстрее передвигаться. Так, я в этом здании, в котором надо... и вопрос, остался, как подняться на третий этаж. Я помню, что в оригинале где-то... Да, вот оно. Есть подъем. И тут на третьем этаже. Сейчас надо пробежаться, поискать, где он находится. Так, тут можно подняться было. Это у нас еще четвертый этаж или третий? Третий, четвертый, разберемся. Вот он, сейф какой-то, да. Я нашел G36, НК-G36 винтовку в этом хабаре. В схроне, точнее. 6 патронов на эту винтовку и 3 на пистолет. Забираю, и получается, сейчас я когда вернусь на базу, после того, как посещу аномалию, заберу артефакт, мы подведем итоги в целом, что можно найти было именно в темной долине. Это при том условии, что мы покупаем эти все схроны, то есть они нам фактически рандомно не выпадают с трупов, которые можно обыскать, поэтому я просто их скупил у Ашота, и сейчас, когда я приду, я полностью подведу получается все итоги по поводу этих схронов, что они дают. Стоит ли их покупать или нет. И так далее. Итак, в целом я решил подвести итоги, что мне в темной долине удалось найти при помощи скупки схронов места, где прятали сталкивали свое добро. И у нас получается, мы нашли АКМ-107, тактик, винтовочку ЛР, РГ-6, комбинезон Заря, НК-G-36 винтовку, снайперскую винтовку М-200, также нашли патроны, 5 флешек, ну, то есть вы сами видите все это, у меня на экране сейчас. И в общем итоге у нас получается вот, я загружу эту винтовочку, интересно мне посмотреть ее прицел, прицел очень интересный такой, своеобразный, нету. Ни у кого. 5 патр... патроны. Хочу ее попробовать. В деле. Только но это уже, наверное, в следующей кто серии. Кто я ее попробую. Нашел модифицированную. Тут она неплохо то Винтовка ее можно было бы оставить. Но так как у меня уже есть, я ее продам. Комбинезон мне тоже не нужен. Пистолеты есть. У меня ПМ. Можно поменять, но как бы основного смысла нету То есть неплохо я вообще сходил. Пособирал тут все. Оставлю себе, наверное, некоторые варианты. Вот у нас калаш, очень хороший, на который сразу идет, получается, глушитель, насколько я понимаю, да. И, в целом, если подвести итоги, я рад, что я потратил, как бы, свое время, собрал все вот эти схроны. О, кормилец! чем пришел? Принял дядьки, дядьки Яру, получается можно сказать, флешки, за которые я выручу деньги. То есть я фактически возвращаю полностью все средства, которые я потратил здесь. При том условии, что я не участвовал еще ни в одной группировке, не ходил. То есть я только разживаюсь здесь. А примкнуть к какой группировке я уже решу. Или оставляю свой коммент в комментарии, чтобы мне было ясно. Но очень интересная. Единственный момент, что очень мало такой вещи, как... Приветствую всех, кого привели к нам в зоны. Как патронов. Патроны здесь вечная проблема, потому что патронов здесь как таковое нету. Но винтовка в целом очень интересная. Я ее хочу опробовать на ком-нибудь, но я опробую ее в следующей серии. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, оставь позитивный комментарий. Я обязательно прочту и для меня это важно. Поделись своими друзьями этим видео, и я буду очень благодарен тебе. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!